Ooh mm -hmm. третья часть разбора РТ 2023 года первого этапа сегодня мы с вами порешаем всевозможные задачи которые встречи, встречались как раз таки на первом этапе ну что поехали б 15 бесцветный газ а плохо растворим в воде содержится в воздухе где вот это фи это объемная доля 78 но, во-первых, я буду сразу же вам прописывать вещества, формулы, а мы потом будем считать малярные массы. Что нужно сказать? В воздухе у нас содержится, первое, азот, его как раз-таки объемная доля 78%, кислород 21% и различные оставшиеся газы. Раз 78, значит это азот, n 2 Далее, при взаимодействии А, то есть n 2 объемом 16,8 литра. Так, подпишу. Там было 20 метров кубических, но мне было лень переписывать. Я думаю, что и так всем понятно. С другим бесцветным газом В объемом 54 литра получается газ какой-то В, с учетом стопроцентного выхода с характерным резким запахом. В принципе, можно уже предположить, что э, какое-то вещество в котором есть азот и имеет специфический запах, это NH3. Но как хотя бы можно что-то как-то себя натолкнуть? Вы можете вывести коэффициенты. Мы с вами по закону объемных отношений гелю сака что можем сказать? Что у нас объемы соотносятся как небольшие целые числа, равные с коэффициентам Если мы 54 поделим на 16 и 8, у нас получится 1 к 3. И это как раз-таки будет водород, образуется NH3, то есть вот э, наш ответ, то есть Вещество В это H2, а вещество В это NH3. То есть тут мы разобрались. Далее газ В, то есть NH3, реагирует с избытком одноосновной насыщенной карбоновой кислоты. То есть, какой мы не знаем? Р Соо вот так вот. с образованием соли Д. То есть РСО. NH4 массой 94,5 грамма. Установите все вот эти вещества. Значит, что мы с вами можем сделать? Так как у нас здесь соотношение 100% выход, избыток недостаток, у нас ничего такого нету, мы ищем химическое количество азота. Я делю на 22,4, получается 0,75. С учетом всех коэффициентов у меня в два раза больше получается амиака. Полтора моль. Значит, полтора моль здесь будет и полтора моль соли. Зная химическое количество, зная массу, я могу найти малярную массу. То есть, с половиной я делю на полтора. И получается у меня 63 Теперь давайте посчитаем все вот это, что мы знаем. То есть мы знаем nh 4 100% есть. То есть я э, от 63 отнимаю 12, это малярная масса э, углерода, минус 16 умножить на 2, это кислороды, минус 14 азот и минус 4 водород. У меня остается 1, то есть водород. Соответственно, моя формула кислоты HCOH, муравьиная. А формула соли – HCOONH4. Ну, давайте считать теперь малярные массы. Азот – 28, водород – 2, аммиак – 17, кислота – 1 плюс 12, плюс 16 на 2 плюс 1 – 46, но здесь мы с вами уже знаем 63. Давайте найдем соответствие. А – 28, это 4, Б – 2, это 6. В17 это 5, Г46 это 3 и Д63 это 1. То есть старайтесь сначала самостоятельно попробовать найти все эти вещества и их малярной массы и потом сравнить, есть ли такие вещества и их малярной массы в вашем э, задании. Так, отлично. В 16 Дан раствор, содержащий 445 грамм воды... Все растворители это у нас и поваренная соль натрий хлор 55 грамм. Выберите утверждение верно характеризующее данный, данный раствор и по порядочку будем смотреть и считать количество ионов натрия более двух моль. Для начала мне нужно найти тогда химическое количество натрий хлор. Я 55 грамм буду делить на малярную массу 35,5 плюс 23 это 58,5. Пятьдесят пять делить на 58,5 это 0,94. Так как натрий хлор это у меня соль, диссоциирует в одну ступень нацело, то ионов натрия будут столько же, сколько моля нашего натрий хлор. Но никак не два. То есть этот пункт нам не подходит. Дальше масса всех ионов хлора составляет тридцать три, грамм. Ну, давайте посчитаем. Значит, химическое количество ноль девяносто четыре, умножаю на тридцать пять и пять. И получается у нас 33, 37 Да, все верно, то есть подходит. Дальше суммарная масса ионов хлора и натрия равна 66,74. Здесь вообще можно не считать, потому что и натрия, и хлора у нас по условию 55. То есть зачем вообще давалось это, я не совсем даже поняла, то есть не подходит. Далее, содержит одинаковое число катионов и анионов. Да, действительно верно, потому что у нас водославый электролит, нам мы ну, считаем, что типа не диссоцирует. Далее, массовая доля повальной соли равна 11%. Давайте посчитаем. Значит, массовая доля – это отношение массы нашей соли к массе всего раствора, то есть растворитель плюс вещество. 55 делить на, ну, получается у нас тогда 500, получается ровно 11%. Да, все верно, то есть правильный вариант ответа 3, 4 и 5. B17, здесь уже, вот, кстати, эта задача меня почему-то немножко смутила, ну ладно, в молекуле щавелевой кислоты содержится 4 атома кислорода, ну я сразу же почему написала H2C2O4, ну хорошо, а его массовая доля 71,1%, найдите относительную молекулярную массу щавелевой кислоты. Возможно, что просто не все не помнят формулу шевелевой кислоты, но причем в прошлом году спецификации, в спецификации были прописаны многоатомные карбоновые кислоты. Ну, то есть, соответственно, должны были изучать шевелевую кислоту, ее формулу, но, ну, возможно, что может и не изучать. То есть вам нужно установить как бы относительно молекулярную массу. Значит, массовая доля кислорода, это у нас по формуле отношения относительно атомной массы кислорода к количеству атомов кислорода делить на относительную молекулярную массу всего вещества. Но, как бы, если мы не знаем вот этого, прям сотру, мы не знаем. Тогда будем... Высчитывать, чему равно МР. Значит, как нам найти МР? Мне нужно по диагонали АР кислорода умножить на количество атомов кислорода и делить на массовую долю кислорода, только подставлю в долях. АР 16, количество нам сказали 4, и поделить на 0,711. 16 умножить на, 1, ой, на 4 и делить на 0,711. Получается 90. Ну, если вы посчитаете H22O4, что у нас получается? 16 на 4... Плюс 12 на 2, плюс 2, тоже 90. Я на самом деле ну, сразу же написала, вдруг, думаю, интересная такая задача. Вдруг тут имеется в виду кристаллонидрат, потому что кристаллическое вещество, щевелевая кислота, это э, диводная, диводная формула. То есть H2C2O4 умножить на 2 молекулы воды. Ну нет, пересчиталось сумма 90, то есть ответ 90. Ну такая простая задача. Далее, B18. По рецепту для консервации овощей требуется столовый уксус с массовой долей уксусной кислоты 6%. И эта задача, кстати, очень часто уже встречалась в ЦТ, и в Рублевском такие задачи есть, то есть она прям заезженная я бы так сказала. В домашнем хозяйстве имеется 90 грамм уксусной эссенции. Я прям пропишу. Эссенция. Где массовая доля уксусной кислоты 75%. Найдите массу в граммах. Воды необходимого для приготовления столового уксуса из имеющейся эссенции. То есть мне нужно найти массу воды. В таких задачах на разбавление или приготовление растворов очень часто и проще всего принимать то, что вам нужно зайти, найти за x. То есть в данном случае я сразу найду массу воды или запишу на x грамм. И сразу же переходим к самому концу. Что такое массовая доля конечная? Я даже вот обозначаю, что у меня первый раствор, второй и третий. Значит массовая доля 3 это масса вещества, то есть масса уксусной кислоты. Делить. На массу всего раствора. То есть это масса раствора 1 плюс масса нашей воды. Давайте поставим все, что у нас есть. Массовая доля 0,06. Массу вещества мы не знаем, значит тут же ищем. Масса вещества это масса раствора умножить на массовую долю в долях. 90 умножить на 0,75. То есть даже здесь на самом деле меня немножечко пугает то, что достаточно простые задачи. То есть это не самое сложное. Масса вещества 67,5. Масса раствора нам известна 90, массу воды мы приняли за х. Давайте найдем х. 67,5 равно 90 умножить на 0,06, то есть 5,4, плюс 0,06х. 5,4 переношу в левую сторону. 67,4 минус 5,4. Это 61 равно 0,06х. х равно 60. 1 делить на 0,06. То есть получается, так что меня смущает, ши, вот я здесь допустила ошибку, простая-простая договорилась, 67,5 минус 5,4, это у нас 62,1, правильно калькулятор нажала, 0,06х. X. x отсюда 62,5 делить на 0,06, это ровненько 1035, то есть вот наш ответ. Я думаю, что не сильно страшная задача. Далее, В19. Рассчитайте pH раствора в 24 литрах, в котором содержится серная кислота массой 1,176 г. Ну, во-первых, скажем следующее, что серная кислота, если она разбавлена, является сильным электролитом и диссоциирует в одну ступень. Вот таким вот образом. H2SO4, стрелка в одном направлении, 2H+, SO4, 2-. Как я понимаю, что это разбавленная серная кислота, смотрите, 24 литра, это же вот ведро целое, и 1,176 грамм. Значит, что такое PH? PH это минус десятичного алгоритм от концентрации протонов водорода. То, что квадратные скобки... Так означаю, обозначается малярная концентрация. Само по себе малярная концентрация – это отношение химического количества к объему. Химического количества у нас здесь нет, значит ищем. Химическое количество – это отношение массы к малярной массе. Химическое количество для начала ищем всей серной кислоты. Это 1,176 грамм делить на 90 грамм на моль. Получаем мы с вами 12 тысячных моль. Ну и все же можно найти концентрацию H2SO4. 0,0,12 я делю на общий объем. 24. Обратите внимание, что малярная концентрация у вас моль на литр или моль на дециметр кубический. Получается у нас 5 на 10 минус четвертой степени. Моль на литр. А с учетом стихиометрических коэффициентов я могу записать следующее, что концентрация протона водорода у меня будет в два раза больше. Если я это умножу, у меня получится 1 на 10 минус третий моль на литр. И pH тогда равен чему? Минус логарифм 1 на 10 минус третьей степени. И равен он будет 3. То есть то, что у вас здесь записано только без минуса, вот это будет pH. То есть правильный вариант ответа это 3. Далее, B20. Ну, уже что-то похожее на задачу std большая и объемная. Посмотрим. Обработка смеси железных и медных опилок, сразу же напишу, железо и медь избытком разбавленной серной кислоты. Что можем сразу же сказать? Что раз она разбавлена, только железо будет реагировать с образованием водорода. Медь у нас не реагирует с разбавленной серной кислотой. Дальше она сказала, привела к выделению газа объемом 13-44 литра. Хорошо. В результате обработки той же массы этой смеси с избытком концентрированной азотной кислоты при комнатной температуре. И это самое важное, что вы здесь должны увидеть. Потому что железо с концентрированной азотной кислотой при комнатной температуре не реагирует. Оно реагирует только при нагревании. А вот медь... Пожалуйста, образует Купру Н3 дважды, Н2 и воду. И мы с вами сейчас сразу же, так, или не совсем сразу же, уравняем. Двойку, так, 12, 6, 10, 12, Все хорошо. Значит, после, э, так, образовалась соль. Видите, нам говорится не соль, а соль. Соль у нас только одна, Купру на 3 дважды. После полного термического разложения данной соли, то есть пишем дальше купрум на 3 дважды, разлагается на Купрум-О, НО2 и, ну что ж я пишу, кислород. Расставляем коэффициенты, тоже настолько часто уже встречаются, что можно это вот запомнить. И у нас сказано, выделился кислород объемом 20. 6,88 литра. Я бы даже больше радовалась, если бы нам сказали бы там смесь газов, объемом таким-то. Ну ладно. Вычислите массовую долю в процентах меди в исходной смеси. Что мы с вами можем делать? Какой алгоритм? По водороду мы можем найти массу железа, по кислороду и на 3 вот этой вот смеси можем найти массу нашей меди. Найдем массовую долю. Ну давайте пересчитаем. Значит, химическое количество водорода 13,44 я делю на и 22,4. Получаем мы 0,6 моль. Так как стихиметрические соотношения у нас железа и водорода один к одному, значит сразу же находим массу железа. Малярную массу умножаем на химиколичество. У меня в данном случае химиколичество на малярную массу. 0,6 на 56. 33,6 грамм. Значит, что я делаю? Я сейчас возьму, просто выделю, чтобы не потерять. Теперь то же самое делаем с нашей медью. Значит, что у нас получается? Химическое количество кислорода еще 26,88 делим на 22,4. Получаем 1,2. И теперь я прям красеньким цветом пропишу 1,2. Так как химическое количество кубома на три дважды в 2 раза больше, мы его рассчитываем как 2,4. Далее, здесь у нас опять же 2,4 куброма на 3 дважды. И столько же у нас меди. 2,4. Далее мы с вами записываем. Масса меди равна 2,4 грамма умножить на 64. Это 153,6 грамм. Находим массовую долю меди. Это отношение массы меди к смеси наших металлов, то есть 153,6 плюс 33,6 делю на 187,2, потом 153,6 делю на 187,2, получая в процентах, да, в, потому что нас просят в процентах 82, то есть 0,821 или 82 процента, то есть наш правильный вариант ответа. Так, ну что, поехали тогда дальше. Б21. Термохимические задачи. Горание этилена протекает согласно термохимическому уравнению испарение воды согласно вот такому термохимическому уравнению. Рассчитайте объем сантиметра кубических воды, если плотность 1 грамм на сантиметр кубический, которую можно испарить за счет теплоты, выделившуюся при сжигании этилена, объемом 134,4 литра. Для того, чтобы нам понять, сколько энергии даст нам вот эти 134,4 литра, нам нужно переходить к химическим количествам, потому что всегда у нас энергия связана с их количеством килоджоулей на моль. Значит, химическое количество нашего этилена это отношение объема к малярному объему. 134,4 делю на 22,4. Получаем мы 6 моль. А теперь чисто пропорция. Смотрите, первая пропорция у нас по уравнению. 1 моль С2H4 дает нам 1411 килоджоулей энергии. А у нас по условию получается 6 моль С2H4. Тогда это будет х кДж. То есть то количество энергии, которое нам даст сжигание 134,4 литров этилена, мы сейчас с вами рассчитаем. Получается у нас 8466 килоджоулей. И теперь составляем вторую пропорцию. Если на 1 моль воды у нас тратится 44 килоджоулей энергии, тогда Y моль воды можно нагреть да, или чтобы перевести в газообразное состояние или сжечь при помощи 8. 1466 киложоулей метки. Ищем, чему равно у. То есть 8 делить на 44. Получается у нас, тут 3го знака после запятой, 1900, а нет, вру чуть-чуть, 192 409 моль. Находим массу воды. 192 409 умножаем на 18 грамм на буль. Получаем мы с вами 3463 362 грамма. Так как плотность у нас 1 грамм на сантиметр кубический, то мы это можем приравнять к объему 3463 сантиметра кубических. Это наш ответ. Ну что, и последняя наша задача. Б22. Для анализа состава смеси калий-бром и NH4-бром порцию солей массой 7 грамм растворили в воде. Все, получили раствор. Полученному раствору прибавили 80 грамм раствора натрия Ну, В первом случае реакция у нас не пойдет, а вот втором пойдет. У нас образуется натрий-бром здесь, NH3 и вода. Значит, добавили 80 грамм щелочи с массовой долей 10%. Нагрели до полного удаления аммиака. Все аммиак у нас улетел. Для нейтрализации, избытка натрио-АЖ, ага, значит, натрио-АЖ у нас здесь избытки, он с чем-то дальше будет реагировать. В образовавшийся раствор добавили несколько капель метилоранжа. То есть он у нас окрасился. И дальше АЖ-хлор, добавили АЖ-хлор. И что мы дальше пишем? Натрий хлор плюс H2O. При этом было использовано следующее 30 сантиметров кубических нашей кислоты с малярной концентрацией 5 моль на дециметр кубический. Рассчитайте массовую долю NH4 бром в исходной смеси. Ну и что нужно сказать? А хлор с калибром у нас не ориентирует. задача ну, на самом деле не такая сложная. То есть нам нужно понять, какое количество натрия провзаимодействовало с ашклор, а какое количество у нас провзаимодействовало с наш 4 бра. Ну, поехали. Значит, концентрация – это у нас отношение химического количества к объему. Объем – дециметра кубический. Для того, чтобы найти химическое количество, мне нужно э, произведение концентрации и объема. Значит, концентрация у меня 5 моль на 20 метр кубический, а объем я перевожу в сантиметр кубический. Делю на 1000, получается 0,03. И таким образом химическое количество Hхлор 0,15 моль. То есть столько же, если здесь 0,15, то столько же аж пошло у меня на взаимодействие Hor. Давайте посчитаем, а сколько его там вообще было. Значит, масса вещества натрия H, это произведение массы раствора и массовой доли. 80 умножить на 0,1, то, что перела я в доле, получается 8 грамм. И ищем тут же химическое количество массу делю на малярную массу. То есть 8 делю на 40, получаю 0,2. Если всего у меня было 0,2, 0,15 ушло на взаимодействие с H-хлор, значит на nh 4 бро у меня уходит... 0,05 моль. Значит, химическое количество NH4-бром 0,05 моль. Наводим массу NH4-бром. 0,05 моль умножаем. Значит, 18 плюс 80 это 98. 4,9 грамм. Находим массовую долю NH4-бром. 4,9 грамма делю на массу всей смеси. Делить на 7 множить на процентов Ровно получается 70%. Это и есть наш ответ. На это у нас сегодня все. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что вот этот первый этап, он прям очень простой и меня немножечко это смущает. Почему же так просто? Возможно, могут быть какие-то подвохи. Но подождем, посмотрим, решим с вами второй этап, и третий, и ЦД вместе решим, но ну, а пока просматривайте все видео, первую, вторую и вот эту третью часть внимательно пересматривайте, находите для себя какие-то интересные темы, интересные задачи, задавайте вопросы и я буду вам благодарна за подписку, за комментарии. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно оставляйте их в комментариях, я вам с радостью. Отвечу. Ну а пока. Всем пока.